снова всем welcome это снова я на этот раз у нас речь пойдет про то что же мне не понравилось в японии про минусы и ну так скажем небольшие неудобства которые, с которыми может столкнуться любой кто приезжает в японию на учебу или уже на работу значит скажу я вам так, что в Японии первое с чем столкнется приезжающий сюда человек из Европы или из какой-либо там другой страны, к примеру, там, ну из страны СНГ там или же из Азии, вот, особенно там с северных городов, это жара, это духота и жара в Японии в данный момент. Погода еще более-менее нормальная. Сейчас на улице порядка где-то 28 градусов, и легкий ветерок, это вот хорошо. Но летом, в июле-августе месяце, здесь такие, как сказать, температуры запредельные. То есть это примерно 36-38 в тени, плюс ветра нет, влажность 90%. И это реально парилка это то есть такая духота что дышать тяжело и в принципе вы можете с этим как бы бороться например но ну, сидеть под кондиционером там или же ездить только в транспорте там из магазина в магазин перебегать то есть это помогает но если вы турист если вы привыкли гулять если вы привыкли гулять где-нибудь там по паркам или по каким-либо там открытым площадям, где нету тенька, где нету кондиционеров, это может очень, скажем так, напрягать, потому что от такой жары, то есть вот у людей, кто, например, страдает излишним весом, то есть появляется отдышка, то есть тяжело передвигаться, также можно схватить легко солнечный удар. Это вообще как нифиг не нефиг делать в Японии. Постоянно скоро ездят здесь, особенно для пожилых людей. И самое, что страшное, это... Ну и, наверное, самое первое, что вы получите, это ожог, конечно. Ну, то есть кожа у вас сгорит буквально за полчаса. Как вот можете видеть, у меня... У меня вот уже она вот сгорела, вот она уже коричневая, то есть это буквально вот за полчаса-часа нахождения на улице уже все красное становится, то есть, поэтому обязательно, если вы приезжаете в июле-августе, запаситесь там какими-либо там предметами, типа зонтика там, который защищает от ультрафиолета, или шапки там, или еще какие там куртки есть такие охлаждающие, тоже очень помогают, значит, ну с вентиляторами, естественно. Потом, ну вообще лучше не приезжать, конечно, в эти месяцы. Это такие самые мучительные месяцы для Японии, и это очень напрягающие такие месяцы. То есть вам вы должны будете быть готовы к этой жаре, к этой духоте, грубо говоря. Те люди, кто не переносит э, сауну или какие-либо там повышение температур, не советую приезжать. Потому что даже в тени у вас не будет хватать воздуха. Такая же духота в тени, как и на улице. Далее. Э, следующий минус, который меня не устраивает в Японии, это то, что э, люди, японцы, очень медленно ходят. Я не знаю, с чем это связано, но... Многие из них, они вот идут с утра, выходят как на прогулку, ну то есть они идут очень медленно, не спеша, вот так вот считают ворон, смотрят по сторонам, да, считают ворон, так вот смотрят по сторонам и могут остановиться, даже так неожиданно встать где-то и начать рассматривать что-либо, им пофигу, кто там сзади у них идет. Значит, данные люди могут вас просто, ну, как бы немного нервировать. но ну, по крайней мере, меня это напрягает, когда мне нужно куда-то пройти на скорости, например. Ну, как мы обычно ходим в России, вот японцы ходят в два раза медленнее. И если вам куда-то нужно пройти, чтобы успеть это пройти, время, например, вы затрачиваете в два раза больше. Поэтому это очень напрягает. Я бы не советовал вам... Идти за толпой сзади. Старайтесь обходить их, потому что э, вы можете просто потерять время, стоя там, в этой толпе, и ну, пытаясь как что-либо сделать. Э, обходи. Так вот. Вот. Э, и также вот напрягает, особенно вот, когда я учился в школе японского языка в Саму, на Шинокубо, там находится корейский район со всякими там корейскими, значит, магазинчиками, составом э, от K-pop-групп. Там, там постоянно приходили девушки, девочки такие, вообще то мальчики, то вот туда приходит вот этот район, ну, как бы э, погулять. Так вот, там улицы очень узкие, там очень э, узкие проходы, и они там вставали в них, в этих проходах, и мешали пройти. Вот, потому что они с улицы рассматривали, что там внутри магазина, а там метров всего прохода. И если 2-3 человека уже стоят, уже все, уже не пройдешь так просто туда, в этот э, э, э, э, Ну, по улице дальше. И поэтому да, это напрягало. Также еще напрягало немного э, на улице. Это вот автомобили а, медленно, очень медленно ездят. Они многие вообще как бы тормозят на, на светофорах. Вот перед поворотом они поворачивают, начинают и останавливаются там. Они стоят, смотрят налево, направо. Ну, конечно, это безопасно, это все хорошо. Но если он подъезжает к светофору или там к повороту, он уже посмотрел и он вот он пол половину повернул и остановился хотя никого нет то есть и все равно он смотрит налево направо и только после там какого то времени он начинает еле еле трогаться то есть вот это вот да это напрягает вообще То есть я вам скажу что если в россии это все как бы на да, у нас там раз повернули там посмотрели нет никого сразу повернули да то здесь они будут поворачивать там минуту могут поворачивать вообще за счет этого скапливаются огромные пробки просто то есть например а Вот две полосы, да, одна в одну, другая в другую И вот он поворачивает, к примеру, ну там влево там или вправо, неважно вот, если там едут какие-то автомобили или кто-то идет, человек какой-то, да, вот он останавливается, вся толпа за ним стоит Даже если можно объехать с левой стороны, никто этого не делает, все, все стоят, ждут то есть место есть, но все равно они, они как бы вот не чувствуют габаритов автомобиля так хорошо, как вот э, э, в Европе это делают. То есть здесь э, много любителей водителей, много любителей, поэтому они ездят очень медленно, очень осторожно, боятся что-то либо сделать, там скорость не превышает. Вот, э, к примеру, ну в Японии это нормально, если у вас там э, скорость там ограничение 30 но можно ехать до 50 то есть до 20 км в час здесь ну как бы это все нормально без нарушений многие едут меньше 30 даже то есть они едут 20 там и вот и не хотят просто прибавлять скорость зачем им это надо ну как бы не спеша катаются себе там по улицам города и в принципе это нормально но с одной стороны это хорошо а с другой стороны мне как бы как водителю, который тоже ездит с ними по дорогам, то есть и который из-за них же стоит в пробках, потому что они там, ну как бы едут не спеша, вот он даже вот по третьей полосе может ехать там со скоростью, которая меньше, чем ограничение, и как бы все, и все стоят, и все едут за ним потихоньку. Ну есть плюсы, есть минусы, скажем, вы. так. Еще минус в Японии, то, что меня вот тоже напрягает, это очереди, это японцы обожают стоять в очередях, это вот прям им хлеба не кормить, дать только в очереди постоять, поболтать там с кем-то еще что-то, а вот они это делают вообще как бы с удовольствием, то есть и специально иногда затягивают, специально делают как бы такие ситуации, чтобы подольше постоять в очереди. Мне это как бы как человек, который ну, ценит свое время и ну как бы не хочу просто тратить его там, где это ну, можно спокойно и без этого обойтись, как бы ну это, это напрягает. Да. я бы не сказал, что мне доставляет удовольствие стоять в очереди там по полчаса, по два часа там в какой-нибудь кафе или ресторан там. А для них это нормально, то есть, то есть люди, они вот, например, хотят сегодня поесть суши вот именно здесь, например, в этом ресторане, и все, и они там сидят, ждут, то есть, да, как бы, нет, вместо того, чтобы пойти куда-нибудь другое, они там будут сидеть, ждать, и там до какого-то там, э, до час там, два будут сидеть, ждать, то есть, ну, это я не знаю, это ненормально, ну, также и в места, где, э, значит, какие-то мероприятия, какие-то там, например, там, э, концерт или еще что-то. Туда тоже также они приходят и стоят в этих очередях по 2 часа, там, по 3. Ну, взять те же самые парки, там, да, развлечений, К примеру, э, как их называют? Ну, Диснейленд, там тот же самый, фуджи Там есть фаст-пассы. Вот. Это, как бы, ты дополнительно платишь за вход и, и еще дополнительно платишь за фаст -пасс. Есть такая штука, она удобная. Ты можешь пройти практически там с минимальной очереди быстро, но японцы, но ну, у них есть деньги, они могут это себе позволить, но они этого не делают, они оставляют себе обычный, то есть только билеты и идут, стоят все в очереди, там очереди скапливаются там, до трех часов, вот серьезно, на, одно, на один аттракцион три часа можно стоять, это вообще-то жуть, ну я просто был в такой ситуации там. Именно вот в C мы ходили, то есть, там, три часа стоял в очереди. И это вообще жопа. Чтобы покататься на, там, пять минут, там, или сколько он там, может, меньше, там, ну, короче, херня вообще. Ну, вот японцам нравится вот так вот стоять в очередях. Но, с другой стороны, как бы, очереди эти все-таки, как бы, они организованные. Например, вот в госучреждениях, вот без них, ну, никуда. там там приходите, нажимаете, там какое вам куда надо, какое окошко, там берете квиток и сидите, там спокойно ждете, и как бы все нормально. Следующий минус, который э, вы встретите в Японии, это отсутствие привычных нам продуктов, которые мы привыкли видеть в России. Это э, некоторые виды сыров, молочные продукты, ряженка там, или же творог, творожки, а также сырокопченые колбасы какие-либо виды вяленого мяса какие продукты еще отсутствуют помимо, ну, как я уже сказал привычных нам сыра, колбасы сырокопченые, там, ветчины или же как называется пряженки молочной продукции там, каких-нибудь кефира также вы здесь не встретите а, конь нибудь квас, сухарики, какие-либо снайки, там, которые мы привыкли видеть в, в России, к примеру. А, чипсы, очень мало видов там, и все такие чуть-чуть соленые, вообще особо не отличаются по вкусу. Но. и какие еще можно сказать? Да много чего нету. Вот мне, например, сыр косичка нравится, сыр копченый такой, ну, копченый сыр, да. И он, в принципе, вкусный, но в Японии его трудно найти. Суджук тоже нравится, вот. вот такая вот вяленая колбаса, то есть тоже нету. А те, которые есть продукты, они продаются в импортных магазинах, и вот стоят очень дорого, и то там не все. Там в основном из Европы, из Италии, из, из Испании из Франции, а вот э, с России очень мало, поэтому я вам так скажу, что если вы задумали себе, ну, приехать в Японию, да, и что-то там готовить, ну вот, например, борщ тот же самый, что приготовить, вам нужно свекла, а свеклу так просто не купить в магазине, э, продается э, только в импортных магазинах, прям там типа Пост или еще какой-нибудь, или же продаются баночки с э, с заготовкой уже для борща, что стоит тоже там, ну, баночка недорого, а вот свекла дорого стоит. А если у фермеров покупать один клубень, 500 йен примерно, так да. ну, может быть, там, два клубня с 500 йен, то есть это недешево. А, также здесь нет продуктов, вот, как бы, домашнего приготовления. То есть есть какие-то, ну, знаете, там, замоченные в малом растворе уксусы какие-то там огурцы или еще что-то. но вот чтобы вам найти, например, морковь по-корейски, или там какие-то засолки, рассолы, там, что-нибудь, малосольные огурцы, там, э, помидоры тоже, э, например, какие нибудь маринованные там, да, что-нибудь маринованное там. Это вам нужно идти в импортный магазин обычно потому что в Японии Япония сама таким не занимается не производит такие вещи поэтому вам придется искать это в импортных магазинах соответственно цены там будут больше также одно из неудобств это то что в Японии не действуют наши заграничные права российские и чтобы вам взять машину в прокат вам нужно переучиваться переучиваться на японские права. Если вы э, знаете японский, то вы можете это сделать. Если нет, то, к сожалению, вы не сможете здесь и взять машину на прокат и попутешествовать на автомобиле. Но зато здесь транспортная сеть развита, в целом можно путешествовать и на поезде, поэтому как бы это не проблема. Следующее неудобство, которым я столкнулся в Японии, это отсутствие мусорок на улице просто отсутствие мусора есть э, есть мусорки которые просто для бутылок или для банок но в целом эти мусорки не подходят для выброса обычного мусора это бумага там пластик, еще что то и чтобы вам это выбросить вам нужно идти в комбине или домой к себе относить это это очень неудобно создает проблемы я как бы как человек привыкший все как бы выкидывать в мусорки, ну, брать с собой искать где-то мусорку, то есть да, по полчаса, то есть для меня это напрягает, то есть это неудобно. И я вам так скажу, что если вы будете выбрасывать э, мусор в обычные мусорки с, с банками, с бутылками, э, и вас в этом увидят, ну заметят я думаю, вас, вас за это никто не поблагодарит а могут отругать даже Но поэтому вы сами смотрите насчет этого мусора лучше сразу ищите комбини и туда выбрасывайте на улице бросать тоже не рекомендую потому что в некоторых городах могут даже оштрафовать за это ну и последнее что может напрягать туриста, который приехал, только что приехал в Японию это скажем так Незнание японцами английского языка как такового. Многие японцы не знают английский язык, многие. Но вот полицейских, к примеру, не многие знают, но это только в Токио, в центре города. А где-нибудь за пределами Токио, ну, навряд ли. Поэтому, если вы приезжаете в Японию, возьмите с собой разговорник обязательно. Потому что это вам очень пригодится в жизни и вообще в путешествии по Японии на японском языке, и, конечно же, ну, желательно знать английский на всякий случай, потому что, ну, некоторые японцы на улицах, кто знает английский, они пытаются с вами общаться на английском. С одной стороны, для туристов это удобно, хорошо, с другой стороны, нет. Как мне, как студенту, когда я изучал японский язык и хотел потренироваться на улице, в магазине или где-нибудь на рынке японскому языку, мне это не, не нужно было, чтобы со мной разговаривали на английском. Наоборот, хотел, чтобы со, со мной разговаривали на японском. Но японцы автоматически переключались на английский язык при виде иностранца. Ты ему говоришь на японском, он тебе отвечает на английском. Это напрягает, поэтому э, это неудобно. Но ну, вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки.